Всем привет! Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов присоединились к списку пар, которые выйдут из карантина в статусе разведенных. Еще одно громкое расставание в мире шоу-бизнеса. 32-летняя Кристина Асмус и 39-летний Гарик Харламов разводятся. Об этом супруги, которые прожили вместе 8 лет, объявили на днях на своих инстаграм-страницах. Гарри Харламов и Кристина Асмус сразу объяснили, что не будут давать интервью о своем разводе, а также остаются в хороших отношениях и продолжат воспитывать дочь Настю, как любящую родители. 8 лет в браке довела мужика, простите, не удержалась. Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде, мы разбудимся, но я хочу сразу прояснить ситуацию, что ни фильм, текст, ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп, упаси Господь хайпить на этом. Это решение не спонтанное, оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу, и я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы всегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители.